Куда такое раньше? Случилось сейчас? Случилось. Премьера. Косек, ты реально, ты просто пушка. Это я удачно зашла. В новом сезоне еще больше приключений. Ой, мамочки, да за что мне все это? Еще больше новых героев. Поставила всех на место. Вот я всегда говорил, что ты баба с яйцем. Не пропустив. Ивановый, Ивановый. новый сезон. С 6 февраля в 19.00. Мы же как Гуччи. Ага. Только с курями. На СТС.